Дорогие друзья, уважаемые абитуриенты, для вас наступил звездный час, пришло время определения, сделать свой выбор, и вы должны для себя принять решение, где хотите обучаться, в каком из многочисленных институтов Казанского федерального университета. Я как директор Института международных отношений от имени коллектива преподавателей института говорю и обращаюсь к вам с приглашением учиться именно в, у нас, в самом большом гуманитарном подразделении Казанского университета, самыми разнообразными направлениями подготовки. Здесь есть выбор, здесь есть качество, есть замечательный коллектив преподавателей, есть наше многочисленное шеститысячное студенчество, которое дорожит институтом, дорожит тем временем, который проводит в его в стенах, и поэтому мы Называем это семьей ИМО. Будем очень рады видеть вас бодрыми, веселыми, энергичными, потому что мы считаем, что наиболее талантливые, наиболее деятельные, активные студенты учатся в Казанском федеральном университете в Институте международных отношений. Я понимаю состояние ваших родителей, они волнуются, но я хочу обратиться к ним и успокоить. Ваши дети будут под вниманием, Ваши дети будут заняты с утра до вечера. Есть чем заниматься. Это и учеба, это и спорт, это развитие творческих возможностей. И мне кажется, что нам также повезло с новым поколением студентов. Они очень деятельные и имеют свое собственное мнение по самым различным отраслям знаний. Очень хочу надеяться, что мы вместе пройдем этот путь, путь обучения в Казанском Федеральном университете.